Также показывает людям большой бизнес в сетевом маркетинге. Давайте для начала мы поговорим о том, что большой бизнес в сетевом маркетинге может быть нужен не всем. Вообще, в принципе, бизнесом занимается определенный процент людей. Большая часть людей ходит на работу. Есть люди вообще лодырь, которые никуда не ходят, им, они потребляют деньги тех, кто ходит на работу или занимается бизнесом. Поэтому есть разные люди. И увидеть большой бизнес это не равно им заниматься. Поэтому сегодня мы ставим себе задачу донести бизнес до тех людей, которые готовы об этом слышать. Меня зовут Зайцев Алексей, в сетюм-маркетинге 20 лет. Безусловно, кому-то этот бизнес я уже показал. И есть студии, которые реализовали большие возможности этой темы в моей команде. И я с удовольствием с вами поделюсь о том, как я доношу информацию до вот, зрителя, до собеседника о том, что это за тема, что в ней можно получить итак поехали люди занимаются какой-то работой и мы делаем им предложение но ну, накладывая на то что они уже делают самый важный момент знаете здесь в том что стил маркетинг это не работа стил маркетинг это бизнес и большинство людей имеет ну, некую рабскую психологию им привычно продавать свое время за деньги им привычно приходить на работу к определенному времени, когда им четко говорят, что делать, они выполняют функционал, имеют расписание, уходят, заканчивают, о работе больше не думают. Таких людей большинство, и, вы знаете, говорить с ними о том, что есть какой-то бизнес, самостоятельный, свободный график, для них многие вещи будут совершенно не ценны. Поэтому тут очень важно, знаете, общаясь с человеком, ну, делать некое распознание того, что человеку интересно. Есть ряд людей, которым интересно ä, просто чуть-чуть больше зарабатывать. То есть, например, они зарабатывают там, 500 долларов. Вы им предлагаете дополнительно получить еще тысячу. Для некоторых людей сумма в, допустим, сверху 3000 долларов, это что-то, это, ну, а обман и шарлатанство. И люди некоторые, узнав, сколько, допустим, зарабатывает лидер, ну, то есть ваш наставник, они могут не поверить и они э, просто ну, посчитают, что он жулик, мошенник, обманывает их и так далее, и так далее. И, кстати, точно также большинство людей, не говорю про э, цифры, например, доходов на мои квалификации в сетевом маркетинге, я стараюсь подстроиться под них, потому что большинство людей, с которыми мы разговариваем, им нужно сказать примерно вот узнать, сколько они зарабатывают, это примерно два 3 раза больше им сделать предложение дополнительно. То есть тогда человек, он может это увидеть, для него это, ну, более осязаемо, потому что он к этому привык. И рассказать, в принципе, о том, что нужно делать. И вот здесь основной момент — это научиться рисовать эти кружочки. Да, то есть вот показать, вот человек зарабатывает 500 долларов, как сделать еще полторы, что нужно сделать, каких людей пригласить, какую структуру построить, и человек уже вам скажет свое мнение по этому поводу, да? и вы ему скажете, давай хотя бы попробуем продукт, если не понравится, ты не будешь этим заниматься, но, возможно, продукт для тебя, потому что, ну, он интересен тем-то, тем-то. Соответственно, человек вас поддержит в построении структуры, начнет пользоваться хорошим продуктом, ну и, собственно говоря, вы оба в плюсе. И если человек будет открыт к предложению, он, увидев этот бизнес со временем, может быть, уже включится. Но сейчас как бы важный момент в том, чтобы мы подумали для себя, как донести до человека большой бизнес. Итак, первое. Человек должен быть профильтрован. То есть он должен быть проверен временем. То есть он уже вам открыт он уже получал презентацию он уже возможно пользуется продуктом и он приехал на какое-то событие то есть он приехал на событие вместе с вами знакомиться с вашей спонсорской вертикали и только там он уже познакомился с людьми которые в этой теме зарабатывают ну, либо неприлично большие деньги либо прилично большие деньги и вы их познакомили человек задал вопросы может быть спросил про объемы потенциал потенциал региона свой собственный потенциал получится ли у меня то есть человек он перед тем как получить информацию и быть открытым к чему-то большому он должен проникнуться доверием и вполне возможно это доверие это как раз время пользования продуктом и изучение вас как ну, как человека как собеседника и человек тогда когда проникся что все хорошо он Значит, может уже быть открытым к вашим предложениям через крупный семинар. Потому что человек, как правило, видя вас, он видит вас где-то в кафе или в офисе, или у него на работе, или где-то еще. Он видит вот маленький бизнес в виде маленького одного человека, у которого вот такая одежда, как у вас сейчас, вот такой телефон, как у вас сейчас, вот такая машина, как у вас сейчас. Понимаете, он оценивает это как-то вот так. А когда человек видит э, более серьезный масштаб, он видит людей в этой теме с профессиями разными, он, он пытается сам себя туда наложить, в эту тему, и увидеть большой бизнес, он внимательнее начинает быть. Поэтому тут важнейший момент – это… Уметь человека пригласить на выездное событие. Есть разные виды выездных событий, безусловно, нужно научиться приглашать людей на то событие, которое на него бы сработало. Вот. Я считаю, что здесь, вот именно в умении показать большой бизнес, самым важным навыком является приглашать человека на события. Вот если вам понравилось мое видео, обязательно поставьте мне лайк подпишитесь на мой канал под видео есть возможность со мной связаться в telegram или в whatsapp если вы хотите научиться приглашать людей на выездные события то в одном из следующих видео будет информация об этом а сегодня я хочу поговорить о очень прикольных важных вещах с чем я хочу с вами поделиться в следующем видео это что что такое личный бренд и как правильно его раскручивать. Потому что большинство людей об этом целый год слушают информацию, но так и не знают, как эту тему раскрутить. Итак, смотрите мое следующее видео. С вами был Зайцев Алексей. До следующих встреч. Пока-пока.